здравствуйте дорогие мои друзья ну сегодня хотел поговорить с вами о людях чистящих пространство их много по нашей стране и по всему миру но ну, используют разные методики ну, как говорится кто-то как гончар либо там как как у меня методики кто-то использует свои таких э, людей много мы знаем к примеру э, ну вот Игорь Получик там уже давно балуется там боевыми плясами, там стояние на водах. Все это замечательные методики и, ну, как бы позволяют очистить пространство. И кажется, что так замечательно. Все мы сейчас от а что-то чистим, чистим, труба очистим, а ничего не чистится. Ну, надо понимать, что множество сил препятствуют этому. То есть, вы легче запачкать, наверное, чем вычистить. Как вы думаете, вот за сколько, за какое количество времени вот можно, там, к примеру, квартиру или комнату загадить. И какое время потребуется для ее уборки. Даже вот в таких мелочах разница есть, действительно. Загадить можно в мгновение ока. А убраться – это достаточно тяжелый труд. И такой, может быть, неблагодарный. И людей, которые чистят пространство, часто накрывают, часто накрывают энергетически. Потому что мы, бывает, беремся, думаем, ну что нам, тем более, когда чувствуете силу, энергию начали думать, что мне дом мой, я вот весь город бомбану, весь город от паразитов вычищу, будет прямо блестеть, как, да не знаю что, как вот в барах бывают такие стаканы, их там все время натирают официанты, что вообще там. Ни не, не, не следочка не осталось Ну вот надо все время натирать Чтобы следочка не было Действительно надо все время драить А людей блокируют Блокируют и часто незаметно блокируют Они думают нормально все А потом через денек начинаются проблемы И с разных сторон проблемы От родных и близких По работе От государства, к примеру, начинают там какие-то приходить Друг штрафы непонятные Какие-то претензии там не знаю, там Карточку там вам блокернут Потом скажут, ну извините, ошибка Все деньги списали, но То есть вот матрица, она работает таким образом Эти люди совершенно не связаны С друг другом Не то, что это какой-то мировой заговор Но система начинает вас накрывать Начинает вас подгружать Думает, ага, хитрый ты Пространство чистишь что-то, Воин света или еще как ты там называешь себя Я тебе покажу, кто тут у нас Кто у нас главный Кто будет тут доминировать ну, матрица, да, любит доминировать И она различными способами накрывает Подбрасывает вам проблемки В том числе и по здоровью, к примеру Все слабые места, где у вас там начинается там, как, К примеру, горлышко, там, головка там, все, все, как говорится В слабых местах Начинает, начинает ломаться Начинает ломаться техника, к примеру там, Автомобиль, там, бытовая техника В доме, что тоже вызывает Определенные материальные траты Моральные, энергетические То есть вас блокируют с разных сторон Поэтому, вот, как, как быть, ко мне многие люди обращаются и понимают, что да, вот они в чем-то перебрали. То есть, надо сначала как бы научиться очищать себя, в первую очередь. Чтобы иметь тонкую вот эту настройку, понимать, что даже превентивно вы чувствуете, уже пошла вот эта волна на вас. Не до того, как она вас уже накрыла, когда посыпались проблемы, а вы чувствуете, к примеру, что-то сделали, ну, вот, почистили пространство, уже должны понимать, что будет обраточка. Это знаете, как э, э, ну, в, в армейских условиях снайпер делает выстрел, а потом он должен переместиться в другое место. То есть, следующий выстрел, у него должно быть много вот этих точек. Если он будет стрелять из одного места, то его очень быстро накроют. Его вычислят и накроют либо там минометным огнем, либо там ответный снайперский огонь. Огонь будет уничтожен. Точно так же, к примеру, батареи там артиллерийские, там любые. Они приезжают, делают там несколько залпов и срочно уезжают. Потому что это место будет накрыто ответным ударом. Его засекут и накроют. В чем-то вот эта вот такая армейская подготовка, она... Ну, многие из вас служили, наверное, кто-то знает вот эти... Методики а, Ну и я знаю Потому что тоже, тоже Когда-то был артиллеристом И Тут тоже, тоже надо понимать Что если вы как бы Наносите удар, а вы наносите удар По паразитам, то они вам ответят То они вам ответят И стоять, как говорится, на бруствере И говорить, ну что, кто тут на меня Кто, как говорится, это э, Комиссарского тела хочет Ну Весело, конечно, героически, но непродуктивно, потому что вы получаете удар и потом долго от него отправляетесь. Долго отправляетесь, а потом уж думаете, о, что это я тут буду чистить, пойду-ка я лучше это э, отдохну, пожалуй, видосики посмотрю, потому что что-то вроде странное дело, почистил пространство, что такое иллюзорное, да? А, ну, как говорится, обраточка-то не иллюзорная, и по здоровью, и по всему. Но это что значит? Отказаться от своей цели? Значит, струсить? Нет, мы, друзья, с вами не такие. Ну, большинство, я надеюсь, из вас. Поэтому надо работать тоньше. Тоньше, во-первых, у себя все эти тонкие места. По здоровью, по семейному. То есть, вы очищаете себя, почистите семью. То есть, как бы через чакры, есть у меня методики, просто вот потоками чтобы ваши близкие тоже, как говорится, ваши родственники, ваши там близкие, ваши животные не подверглись удару, потому что часто бывает, вы там выступили, а за вас удар примет ваш, как говорится, котик, песик или еще кто-то. Берегите их, берегите, действуйте разумно, понимаете, как это нужно, что будет обязательно, что это борьба, это не просто вы в одну калитку лупите и думаете, ну что, паразиты, что там? Кто, кто против меня кого выходи выйдет вот выйдет выйдет такая морда которую вы как говорится всегда в мире есть достойный противник который противопоставит вам против силы свою силу поэтому разумно разум энергия будьте безупречны внутри себя чтобы вас не за что было зацепить то есть это тоже важно когда вы вас не возьмешь ни за что то вы чисты. Вот почему, знаете, святых э, нелегко было сковырнуть. Вот бесы как ни старались различными сп способами и силовыми, и, так сказать, заигрываниями, лестью. Ах, какой замечательный человек! Все, ты заслужил, подсчет. Так что, надо бороться из гордыней, потому что часто вот эта вот шапка закидательства, да мы этот воины света, мы такое вообще покажем, мы весь мир тут очистим, омоем. Ну... А потом, когда чуть-чуть давление происходит, все, все эти, как говорится, граждане начинают сыпаться. И ой-ой-ой, ой-ой-ой, <связываю> ураган. Да, друзья, поэтому работайте. Должна быть, еж... вот если вы работаете, должна быть ежедневная практика. Потому что на вас все равно идет агрессивное энергетическое воздействие. И если вы его не перерабатываете, хотя бы ежедневно, хотя бы формально, выполняя какие-то методики там, Дыхательные упражнения Энергетические упражнения Какие-то там То Означает, что накапливается Вот этот слой грязи накапливается И в конце концов вы не замечаете И он вас придавливает Вы падаете в глубину депрессии И долго оттуда вы карабкиваетесь Неэффективно Поэтому все время держите себя в форме И естественно не унывайте Потому что уныние и какие-то мысли Это тоже часто паразитические такие Программки, которые внедряются и говорят вам Вы ничего не можете, вы не способны Да ну оставь, да, мы лучше полежим, мы лучше отдохнем Часто это паразитические программы и воздействия Которые тоже вас тормозят Помните, что вы развиваете свое видение Тогда вы будете не слепо, Потому что те, кто вам противостоят Вот эти демонические силы Они видят, а вы не видите энергию Они не сильнее вас Но, знаете, здоровый и слепой Часто, знаете, маленький, но зрячий, здорового, слепого уделает в легкую. И будет еще смеяться на ним. Вот в чем-то бесы и демоны напоминают вот этих вот. Они сил нету, хотя они могут масштабные такие образы создавать, что думаешь, о, блин, кто же пришел-то? Кто это такой гигантский? Оказывается, ты его дунишь, он сдуется. Поэтому не надо бояться. Не надо бояться, надо работать. И прежде всего это развивает тоже вашу душу Потому что вы понимаете, что вы не кусок мяса а Существо, которое может работать, действовать в разных мирах И влиять на пространство силой души своей Потому что в душе каждого из нас Вот этот огонь творца этого мира, божественный огонь Поэтому кто, знаете, а кто может противостоять нам Когда в душе нашей горит божественный огонь Вы уже не один, даже если вы один не один то есть с вами сила ну, во всяком случае этой галактики умение умение подключаться к различным источникам очень важный фактор все дорогие, дорогие мои друзья вот собака пришла торопит. пока